Сложилось так, что сегодня мне нужно было пополнить карточку приватбанка, э -э, э -э, но ну, бумажных денег не оказалось, были с собой вот эти вот юбилейные, у меня какое-то количество всегда есть. Э -э, я зашел в, в банк, в приватбанк, понятное дело в терминал э -э, добавить эти монеты нет возможности, поэтому я обратился в кассу. На что кассир этого отделения сказал, что она таких монет не знает, она их видит в первый раз. Терминал такие не принимает. А где вы взяли В национальном банке. У вас таких нет еще? И отказалась принимать у меня данные монеты. Это просто что-то невероятное. Мало того, что в отделениях не проводят какую-то работу с сотрудниками, с кассирами. Ой, мне дайте такую. Но единственное место, где 100% должны приниматься украинские такие юбилейные или ветхие, или, возможно, такие старых образцов деньги, это банки. Тем более приватбанк стал... Уже у нас национализированными национализированным и государственным банком. Почему такое происходит? У меня вот нет какого-то понимания, почему настолько у нас А где бы я мог жалобу оставить? А как называется отделение ваше? сел телефон, я позвонил с другого номера на приватбанк, чтобы оставить жалобу на этого кассира, на что мне сказали, что так как у меня нет моего финансового номера я звоню не с него, жалобу от меня принять они не, не могут, это просто какой-то нонсенс получается, если, если я не являюсь клиентом банка и хочу оставить жалобу то, к сожалению, принять у меня ее не могут на горячей линии. В отделении я спросил, если администратор, если кто-то, кто может быть в курсе, мне сказали, что нет таких администраторов, ничего нет. Вот это сейчас такой уровень работы Приватбанка. Ребят, ну что можно сказать? Посмотрите мой канал, подписывайтесь, узнавайте, какие есть юбилейные монеты. Я надеюсь, вы будете знать много про монеты и сможете принимать их в отделениях. Все, всем спасибо, на связи, ребят. Ой, мне дайте такую а? скоро, скоро будут у всех такие Я тоже такую Вы не видели? А у вас есть еще одна? Сейчас смотрю. А сколько это? 10 гривен? Да.